Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня буду рассказывать об новом, новом обновлении IPTV Player. А, ну, как видите, вот он, он здесь находится. Открываем его. У меня, конечно, пока запись идет, может быть, и не пошустрее. А, смысл в том, <с establish> здесь хорошее обновление пришло. А, то, что а, здесь уже прайс-листы скачивают, не надо просто-напросто. Он ну, как бы сам по себе уже работает. Провайдер. Uh, ну, и смотрим <съем> здесь убирал маленьком видите да здесь вот есть один провайдер здесь вот много-много и украина тут и брянский тут короче честно сказать вся россия полностью наши добросовестные ближние зарубежные гости и друзья тоже самое вот но фишка в чем здесь у них Вот сейчас я поставлю, вот у меня прототипные программы все стоят. Так, и... так, сейчас мы найдем целая куча меня их возьмем. Вот. ланчер, ну это понятно, ТВ-плеер. Вот. ADP-проху. А, не забудьте ее скачать. Если на прототип, прототипную программу, автодата, ну и P вот сюда поставьте ее, здесь вот будет такая хрень. Вот она запускается от меня администратора и вот смотрим здесь записали. Здесь есть уже 7781 порты сервера, ну и все остальное. А, но ну, в принципе этого вам не нужно так, скрытая консоли запускаем установить ну, запускаем ставим и здесь выбираем какой бы кодекс через какой кодекс ну, разницы нету а будем смотреть добавление бандуэра бандуэра такая хрень понятно так ну что ж закрываем он у нас работает при запуске автоматически делаем проверяем trail alt и del, не надо никакие там прибамбасы делать ну и смотрим что у нас есть вот он запущен Часов. у нас три надоки поиски вводить америкосские эти ладно с не поехали мне а, почему мне два ярлыка ну, наверное, сделано так по обновлению а, поэтому ярлыку какие проверил смотрим здесь я Каналы пустые, здесь э, делаем провайдеры. Смотрим здесь. Это все наши провайдеры. Вот, потом смотрим здесь. И здесь идет как бы свой ярлык. Э, здешний. Ну, я не знаю, как это, может это и задумано было, но... Мне в принципе понравился это э, у кого э, ну, как он сказать, вот у меня идет через мо мобильный модем, идет, и он мне как бы не так э, идет. Интернет не так мощнее, как должен идти. Ну, здесь видите когда. Здесь уже не надо вам скачивать прайс-листы, как это было раньше делано. А, ну, ну, это ладно, бог пока скачиваете там прайс-листы, там все остальное. В данный момент здесь уже сделано обновление, что прайс-листы не нужны, как я понял. Выбрать провайдера, ну и смотрим, вот они вообще идеально и великолепно мне кажется намного прям ну, мне понравилось честно сказать и коробку я уже как говорил уже как полгода уже выкинул ее смотрим самообновляемый price best tv free best но ну, смотрим видите у меня хреновасто идет сразу говорю интернет не Промск, томск но и все прибомбасы здесь ну не знаю нет но ну, видите даже крым показывает надо же нет биби крема ушел. Жемчужной пудрой и гиалуроновой кислотой освежает, омолаживает, увлажняет а, ваше можно. лицо, но главное, сегодня скидка 58%. Сегодня антивозрастной комплекс Другой для лица с золотом 24 ну, карат 2 в 1. Сейчас, вот, Беларусь, Сель... <кхех> Все напрямую, сразу не надо вам... В сельском хозяйстве, в первую очередь, сейчас усилия местных руководителей должны быть направлены на отстающие. Но я еще раз говорю если у кого хороший интернет так как у меня интернет сами видите не очень есть Но тут все радости и невзгоды все что вы найдете все есть все приятно даже обалденно а вот что я хотел по крайней мере с вами поделиться а здесь каналы смотрим, видите, уже Да, да. Ежжастын арасы секжаст. Достатнезим геласкан махабаттикай сажайда, каланда гостаникай брат. Папарацик багдарламас набирген эксплзив тусупатнда. Нарх жюри кала онда жигитт жохтарган жеткзгенет. Буйнага дему аба яслахан. Да, смотрим, что там у нас в камере. Расглядим. Uh, ну, мне кажется.. Да увидите видите? Австрия, Австрия. Австрия. Сейчас мы будем. Ух ты! Америка. О, баньки, да вы видали, мы можем смотреть в любом вместе. ха ха ха блин, модно. А я тут в одно время как-то скачивал. О, видали? Я прям в шокере. Мне нравится. Да ужасно, честно говоря. Я тут сам, сам себе это все приоткрыл. О, блин. Херсон даже. видали Херсон. Там девчонки есть Херсон у меня. Смотрите. Господи. О, видали? Господи. Господи. О. Кто выдаст тебе, побачивши его, Петро ну, приятно, конечно, да? Вот Херсонский автозал. Девчонки, кто там с Херсонами писал, подойдите на камеру. Сейчас пока хреново, наверное, камеры нет, а что-то не знаю. Я на вас вот галяну, блин. Ха -ха. Ладно, все. Пока всем. Ну, еще раз говорю, мне это вообще как бы более нравится такая программа я имею порога и как бы ну по сравнению что вот это идет федеральное тв ну да но она не для слабых компьютеров сразу говорю она вот и не как бы она сама по себе тяжелая и когда интернет выключаешь она еще ну видите что то не хотим ну ладно бокс не столь важно ну ладно, все, спасибо, до свидания. Если ч, не стесняйтесь. О, видите, даже заработало. Вот. В принципе, тоже здесь можно смотреть. Я видите, здесь то же самое, как у всех реклама. Вот ты где, сын пьяницы. А ну-ка сними, пей я. Ты арестован. То же самое смотрим, но ну и. Фильмов много, каналов тоже валом. Так что в наше время коробочки не нужны. Так, так автомобили в наших условиях. Можно вот сегодня об этом ну, есть, я это расскажу. В нашем тесте. А, открываем. Ну, здесь какой недостаток. Блин, ну... Мог... Представьте... автомобиль. Теперь он смотрится, но ну, более задолл. Вот, И вроде ничего существенного. Вот эти небольшие черты эм. подчеркнули Причь, характер городского, небольшого автомобиля поменяли головную оптику теперь она ну, может быть следующим будут так пока всем до свидания следующее видео будет о киноплей как убрать оттуда рекламу